Всем привет друзья, я пришла сегодня За маслятами Грибы говорят, пошли на поле Ладно, поле нас выручают Нынче уже третий раз иду Короче, третий раз собираю Маслятки Они только всходят Видите, какие чистенькие, не червивые Маленькие, аккуратненькие Шасапеты Кто-то говорит, не выгодно, А я очень люблю Они и беленькие Я их чищу все Аккуратненькие, смотрите какие жарить вкусно, обалденно вкусно. Будем надеяться на другие грибочки, что будут. Вот хожу рыщу волжанки говорят пошли. Ну значит, если маслята пошли, мне кажется, должны быть э -э рыжики. И, грузья, и опятки и нету червилов не успели. они только начинают потому что Сходить. чистить, конечно, не люблю потом они масленые руки стоят но ничего страшного походишь на три масляными ручками, ничего не будет вот видите, где как они растут травушки-муравушки, красавчики наши. Сейчас вытаскиваю, а потом нарежу. Маслята, они нас никогда не подводят, можно сказать. Каждый год дают грибочки. Поле выручает нас. Правда, это поле простойки, пустая очень жалко. Еще может и есть. А, Где-то вот здесь видела. Где только видела? Понять не могу. Спортивный интерес. Кто-то говорит, кто-то говорит. Тихая охота. Вот пока я не обушу. Он спрятался, нету его. Сейчас вокруг проходим, да около. Ладно, пойдем к другому деревцу. Здесь нету все. Все, говорит, иди куберка. Как вон, как нет, вон. Ух ты, гузоли, гузоли. Они такие офигенные, такие малюзкие. Такие красавцы. Я там просто пощусь И сяду И буду чистить троё плохо видно Нет, Сколько их Значит будут грибы Должны быть Если эта красота есть Значит другая красота тоже есть Ой, вон еще нельзя. Смотрите что, Вот это надо ползать здесь, как это минер, чтобы увидеть эти грибочки. Будем надеяться на этой неделе. Пойдут, может, друзья. Я, как и говорила, пошли в волжанки, значит, рыжики пойдут. Вот они. Вот куча у них здесь. Значит, рыжики пойдут. Если они пошли, то стопудов пойдут. Надо было для них пакет взять. Не додумала. Не, не, не рассчитывала, что они мне попадутся. Они все же попались мне. Смотрите, их куча. Народ узнает, начал ходить. Вчера женщина, я на балконе как раз были вешала. Женщина идет, больно по телефону говорит. Какой-то женщина пойдем, говорит, маслята пошли, волжанки пошли. Я говорю, да. А ружики не пошли, говорю, нет, пока еще герит. Летя пока не пошли. Они. Ну, пойдут, говорит она, кажется, пойдут, значит, пойдут. У меня же каждый второй здесь грибник, поселка у Женщины, мужчины, <coughs> у меня еще раз знакомый сосед спрашивает, говорит, что пошли грибы, я говорю, да, вот такие-такие пошли. спасибо тебе большое, сказала, пойду за грибами, блин". Ты мне все время, говорит, говоришь. Ничего ну, не скрывать-то, Собирайте, ради Бога. Грибы, не сели же. А некоторые есть такие, которые прячут и не говорят. Какие демократки, Друзья, одни волжанки попадаются. И смотрите, я включила камеру. Подберезовик. Мы его сейчас посмотрим вместе с вами. Какой он, какой он там у нас ну, сникрыт. Значит, надо в лес сходить. Абсолютно чистый весь. Ой, шестюля. Как же ты здесь-то попалась, а? Ну, подберезовик, под естественно, под березами растет. Вот, А я волжанку ищу, и, и он у меня... Стоит здесь красопед. Ждет меня. Хожу везде. Везде хожу, везде проверяю. Хотела же сфоткать. Но я балбеска. Все чистенький. Бывает, что червивые получают попадаются. Но немного. Такой большой... Меня даже порадовало, что под березовик попался. Потому что ничего я их не делаю. Значит, подосиновики пошли. Пойдут. Значит, лес надо на таху вызывать. На прогулку. Друзья, у нас есть, которые я люблю. Я тут, никуда не отходила. Далеко никуда не отходила, вон там еще. Все на одном месте. Смотрите, какие моллюськи, волнушки нашла. Пока повыдергиваю, подготовлю. Как всегда, вы знаете, что я люблю так делать. Я кайфую от этого. Смотрите, они какие маленькие. Их мариновать просто за милые души. Голденькие, как цыплятки. Я маринованные очень люблю масляток, вот так сходят, такие маминские, вы скажете, ой, такие маленькие собирать. да, собираю, они самые молочные, они самые обалденные, вы бы не собирали, что ли, естественно, собирали, они прям обалденные, аппетитные, Ай, маслятки нашла баночку замариновать сегодня я пожаренная грибы с картошкой вот здесь семейство целое я нашла ой такие они толстенькие такие офигенные Душа не нарадуется. Вот она не еще. еще у нас, видите, нашла семейство. Обожаю, обожаю грибы Тихая охота. Ещё домой надо бежать, Димку будить на учебу. Кошмар. Ещё в школу надо сходить сегодня, сухпайки дают нам. Ой, друзья, смотрите, куда я попала. На какую красоту. Я везде, я кругом в грибах. Все, Всё, масляточки, Красопутки. красопетки. Сейчас засаду и буду чистить. Приятно, приятно. Там маленький там совсем. Ну теперь есть надежда, что пойдут и рыжики, и грузди, если эти пошли. Значит, пойдут и они. Пройдусь кругом. Во, вот, вот, пешка, пешка, ханамананка, монашка-ханашка. Грибники, я. я как мама грибник, как бабушка грибник. Они у меня тоже очень любили собирать. До последнего все ходили грибники мы. Семья у нас грибников. Люди же не знают, что грибы после мамулька у меня уже ведрами таскает. Вот какая она была шустрая. главное не наступить, потому что их темненькие не видно. И волнушки-то набрала Газель, и на только -то набрала. Так что выложу фотографии вот на классниках, что грибы пошли. Народ побежит, у меня спрашивают, потому что я же выставляю вот на классниках, знаете кто у меня есть. Наташуйку надо будет вызывать Наташульку. Короче, друзья, все, я домой побежала Столько набрала, еще грибов море, море. А Вот волнушки Я собираю И маслята Очень хорошие грибы Ну, мусору, конечно, дождь идет Это все промоется, ничего страшного Побежала домой Все, мне еще хозяйство надо кормить Да и пацанов надо отправлять Учиться Всё, всем пока-пока. До новых встреч. Ставим лайки.